Друзья мои, мне не терпится поделиться с вами эстетическим восторгом от этого проекта, который прямо сейчас вам презентуем. Всем привет! С вами Даниил из города Мечты, города Дубай, и этот проект поистине меня впечатлил и вдохновил, друзья. Поверьте, мне есть с чем сравнить. Я сейчас представлю вам малоэтажный проект изысканного уникального дизайна. При этом он находится в самом нижнем ценовом сегменте рынка недвижимости Дубая. Цена начинается от 650 тысяч дирхам за студию. Есть уникальные дуплексы двухуровневые апартаменты как One Bedroom, так и Two Bedroom. Все это вы можете купить. Как для себя, в основном, европейцы предпочитают брать этот комплекс, в частности, немцы и другие страны Европы, поскольку, посмотрите, какой стиль, какой изысканный дизайн. И даже здесь интерьер отдела продаж, меня прям ну, просто вдохновляет, я сейчас похожу, впечатляюсь вместе с вами, как здесь все сделано, а почему это важно? Поверьте мне, это очень важно, потому что, скорее всего, как показывает практика, интерьеры, общественных помещений, и всего, что будет представлено в вашем комплексе, будут очень похожи на то, как застройщик сделал свой офис продаж. Что насчет шоурума, кстати? Шоурума здесь нет, представляете? У этого застройщика нет шоурума. У них есть шоу-билдинг, да, у них есть уже готовый дом там же, рядом, где живут люди, где сдаются в аренду апартаменты, начиная от 70 тысяч дирхам. И я обязательно съезжу и поснимаю его вам. Это будет отдельный обзор, поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы его не пропустить. А сейчас этот проект называется автограф от застройщика Greens и давайте посмотрим на него повнимательнее, он этого заслуживает, друзья. Первое, что бросается в глаза, это, конечно же, архитектурный стиль. Это малоэтажный комплекс, который резко отличается от того, что вы обычно видите в Дубае, когда у нас есть некий подиум, над ним возмущается высотка и сам по себе этот подиум зачастую очень уродливый с парковкой здесь абсолютно не так это малоэтажные билдинг в общей сложности 5 этажей вы даже не видите никакого вот этого подиума паркинга потому что весь паркинг спрятан внутрь он находится вот под этим а двором колодезного типа внутри прогулочный двор с бассейном так делают хороший отель, как вы знаете, и за счет того, что в общей сложности немного апартаментов и здесь будет не шумно, не людно у вас будет внутри пространство для жизни, то есть facilities будут как крытые, так и открытые на территории внутреннего двора, где не будет уличного шума и уличной пыли. И если обратиться, например, к европейскому опыту, то вы понимаете, что там ценится малоэтажное жилье, оно считается более элитным, чем высотки, вот человеники, э, там никто не любит. И вот это одна из причин, почему, основная наверное, причина, почему именно европейцы берут себе для жизни здесь жилье. То есть я вам рекомендую его рассмотреть именно как вариант для себя для э, там пребывания какого-то сезонного в дубале может быть для постоянной жизни если вы хотите переехать второе э, направление для чего можно взять это под долгосрочную аренду поверьте мне, этот комплекс будет очень конкурентен на фоне остальной недвижимости под аренду, и за счет этого будет цена выше среднего под сдачу. Рой, то есть доходность по этому проекту в случае годовой аренды будет превышать 8%. Более подробный расчет и пример, на основании чего эти расчеты сделаны, я вам с удовольствием пришлю, если вы обратитесь, напишите мне на WhatsApp, кликайте по ссылке в описании, и я вам пришлю как информацию по проекту, так и референсы, на что я могу чтобы подтвердить эту доходность. Кстати, когда я поеду снимать уже готовый проект застройщика, он находится в той же локации, я тоже на этом заострю внимание и покажу, по чем там реально сейчас сдаются квартиры. Кроме того, я считаю, что столь же эффективно можно взять этот комплекс для цели перепродажи, и он интереснее многих других объектов в этом ключе. Почему? Потому что срок строительства составляет всего лишь один год. Я покажу на месте это здание, оно уже возведено все пять этажей и сейчас встает под отделку, то есть застройщик начал продажу после того, как закончил основной конструктив. Монолит уже полностью выполнен, осталось лишь отделка. К марту следующего года он будет полностью завершен. Это не на котловании, вы даже приобретаете проект. Но а, заостри внимание, что продажи только что открыты, то есть а, это свеженький проект с точки зрения продаж. Жасточник просто строил его какое-то время за свой счет. У них есть опыт, есть средства, и они это делали. А, итак, вы можете вложить сюда деньги под перепродажу, и перепродать потом уже готовый проект, что естественно гораздо ликвиднее. Я повторюсь, будьте аккуратнее, не доверяйте тем риэлторам, кто вам э, предлагает купить проект, чтобы его там, перепродать через, через там, 3 месяца, через полгода, через год, когда там еще ничего не будет, не то что готово, там еще толком даже не стройка не, не продвинется. Конечно, это смысла нету, да, никто у вас не будет покупать такой проект, если, он, конечно, не суперликвидный, да, И не, не тот, за которым там очередь выстраивается. Здесь, единственное, надо быть готовым к тому, что вы вложите всю стоимость этого проекта в перепродажу. Но доходность у вас будет, даже за этот год, вы сделаете доходность не меньше 30% за счет того, что у вас энд-юзер, кто вас будет приобретать, будет брать для себя готовое жилье, что для многих важно. И в том числе ему будет доступна ипотека на покупку такого жилья. И вот такие сценарии инвестиций я считаю наиболее безопасными и наиболее... Ну, в общем, для вас перспективными. Ну и что насчет внутреннего убранства? Повторюсь, что я покажу вам как пример Готовый проект, хотя, естественно Сравнивать ну, предыдущие следующие Не совсем проекта проекты но Посмотрите только, что из себя представляет, Например, интерьер и отделочные материалы вот этого отдела продаж Здесь не считается такая фактурная штукатурка С декоративными вставками Под шпон особенно... А, кстати, видите, даже, даже перегородки С переменным наклоном Выполнены, я такого еще не видел, честно а, И особый Эстетический кайф я получил вот от этого темного помещения, где выставлен макет. Посмотрите, как здесь сделан свет. Вот такая фактурная отделка со шпоном. Закругляется. Переходит в освещение. Блин, это так кайфу! Я себе хочу такой интерьер. Ну, вот в таком стиле я имею в виду. Как называется стиль, кстати, вот архитектурный? Давайте еще поразглядываем макет. Посмотрите. Самое главное. Вот студии. Студии со своим баллончиками. Вот one bedroom, они сделаны в виде дуплекса, посмотрите как э, это выглядит внутри, э, то есть у вас на первом этаже будет кухня-гостиная, будет лестница на второй этаж и там наверху будет спальня. Э, это планировка очень интересная, потому что люди есть, некоторые, кто обожает такие гостиные со вторым светом. У меня, например, частный дом э, на родине, в Пензе, в России, откуда я сам родом, там я сделал себе гостиную на два света. Там висит огромная люстра красивая, там много света, много воздуха. И, конечно, люди э, ну, вот в таунхаусах часто делают такие... Кстати, это вторая очередь этого проекта, таунхаусы будут запущены примерно через месяц-полтора, пока их в продаже нет, но кто интересуется, можете заранее мне писать насчет них, пока даже цены не объявлены. Вот здесь вы можете рассмотреть студии от 650 тысяч, one bedroom duplex от 1 миллиона 80 тысяч дирхам, также вы можете рассмотреть two bedroom, который просто в горизонтальной плоскости, не дуплексы. Вы можете рассмотреть ту-бедрум дуплексы с private пулом, которые будут стоить 2 миллиона с копейками дирхом, но это вообще просто лакшери юниты. Посмотрите, каков будет ваш двор, как будет э, перга, э, перголый такой сделан навес, который защитит вас от солнца. К слову сказать, все эти навесы, они будут снабжены солнечными панелями. Посмотрите. И это их концепция, Greens, застройщика То есть У них как бы воплощена концепция зеленой энергии. То есть у них предыдущий проект также обеспечен на по большей части питания от собственных зеленых источников энергии. И в каждой квартире, в каждом апартаменте есть система умный дом, которая позволяет управлять внутренней ну, всей энергосистемой, системой кондиционирования внутри вашего вашей квартиры, вашего помещения. Много там Таких, значит, новшеств Красивых новшеств сделано С технической точки зрения Например, в зоне ресепшн Там будет встроена в новом проекте Вот такая вот кофемашина Посмотрите, на вид это просто один Огромный кусок зеленого мрамора А на самом деле это кофемашина Вы подходите на айпаде Выбираете себе нужный напиток И здесь он наливается Я только что попила целый кофе, кстати кстати, зацените отсюда виды на Дубай-Марину. Просто как небольшая красивая вставочка э, в мой обзор. Вот там что пляж Джибер-Бич. Но вот эти вот дуплексные варианты, к сожалению, я не смогу вам показать на, в шоу-руме. И в их готовом в предыдущем проекте тоже таких вариантов нет. Это некая такая новинка. А что вы об этом думаете? Видите, каждый застройщик, того, горас, кто во что гора кто-то бассейны делает в каждой квартире, а кто-то вот такие дуплексы делает. Как насколько вам интересен такой вариант планировки? Что бы вы для себя предпочли? One bedroom в горизонтальной плоскости или one bedroom в вертикальной плоскости? То есть, иными словами, если у вас вот тут кухня, гостиная, санузел, то спальню вы бы предпочли приоттаченную сбоку или вот сверху? Честно сказать, ну чисто с практической точки зрения, открыть дверь и перейти в соседнюю комнату легче, чем подняться на лестницу, а потом спуститься сверху. Поэтому, ну, например, для своих родителей я бы точно взял в одном уровне квартиру. Но.. Каждый же помнит, как в детстве было интересно залезть какой-нибудь на чердак, или как мы ну, любили ездить там, в поезде на верхней полке. То есть, на самом деле, это создает какой-то новый опыт от э, жизни в этом помещении. И если бы я брал вариант не для постоянной жизни с семьей, там, с детьми, а просто вариант какого-то пребывания, то я бы с большим удовольствием рассмотрел бы вот такой вариант как просто более интересный с точки зрения опыта жизни в этом помещении. Не скрою и повторюсь, что я действительно впечатлен этим проектом с точки зрения его архитектуры и дизайна, как, собственно, и интерьерами этого отдела продаж. И, например, чтобы не быть голосом, вчера я был в другом отделе продаж, другого застройщика, который в том же самом районе, GVC. Я напомню, что этот район является самым лучшим спальным районом в Дубае. Я обязательно сниму вам в ближайшие дни видеообзор этого района. Проедусь, покажу объекты Бенгати, которые я много освещал, покажу объекты других застройщиков, и в частности, естественно, мы съездим сюда с вами. И вот для сравнения, то есть у тех ребят и простенький очень офис. И ты когда ты смотришь и понимаешь, что ребят, они даже не смогли себе создать недвижимость классную, красивую. Как они собираются построить что-то для своих клиентов, тем более, что у них еще нет ничего готового в дубая и честно скажу я два дня что-то собирался обзор на их снять у них интересный памятный план для инвесторов привлекательный долгое большой интервал между первыми платежами чтобы вам дать возможность при желании перепродать эту недвижимость но я в итоге так и ничего не снял там ну, не мне самому не нравится если мне самому не нравится я не буду это вам предлагать в принципе показывать тоже не буду то есть на самом деле в дубае десятки застройщиков 65 или там, около того компании застройщиков, которые предлагают свои проекты, и меня спрашивают иногда мои клиенты, а ты мол со всеми работаешь? Ну теоретически да, я могу сопроводить вашу сделку с любым застройщиком, но я не буду делать это, ну то есть предлагать вам проекты те, которые мне не нравятся, или из источников, которые мне не внушают доверия. Вот это то, что я для себя уже ознакомился, и что я с уверенностью могу вам порекомендовать. Ну что же, чтобы вы тоже были уверены, в следующем обзоре мы едем с вами на место смотреть, что из себя представляет их готовый проект, и тогда уже сделаем окончательные выводы с вами. Поэтому следите за мной и за новыми обзорами. С вами был Даниил из города Мечты, города Дубая. И всем пока, и на связи, друзья.